Здравствуйте, меня зовут Качалкина Наталья, мне 32 года. Я закончила Ярославский государственный театральный институт в 2010 году и на данный момент служу в Московском губерском театре под руководством Сергея Витальевича Безрукова. Я не считаю себя реализованной. Я помню, с какими амбициями я приехала в Москву, и что я имею сейчас. А мне действительно хочется быть хорошей для всех. Я постоянно себя вгоняю в какую-то жуткую ситуацию фантазиями своими, довожу ее просто до, до маразма, а что с этим делать, я не знаю. Она шла э, навстречу ко мне по этому длинному коридору и говорит, что... ух, oh, yes. Все, мне, меня сейчас все... Ну, они же видят, какая я классная, меня сейчас везде будут брать. Пойдешь по рукам, а потом ко мне вернешься, но зато у тебя будет карьера.